Время и пространство культуры Этот день в истории Вы могли заметить по предыдущим видео, что у меня особая любовь к Петру Первому Но вот что меня беспокоит, это то, что это взаимное и опять речь пойдет о нем, о нем и о нем, о Петре Первом. И мы снова с вами отправляемся в Петербург. Именно в этот день, 14 января, в далеком 1700 году, Петр Первый повелел дворянам носить европейские костюмы. Еще в 1698 году Петр I, после возвращения из поездки заграничной, собственноручно обрезает длинные бороды нескольким боярам, которые прибыли ко двору поздравить государя. Верующие люди были в отчаянии. Для человека верующего обрезать бороду – это грех смерти. А царь приказал бриться. Приказал! Затем все же разрешил носить бороду, но они обкладывались огромным налогом. Богатейшие купцы должны были платить по 100 рублей в год, если хотели носить бороду. Это были бешеные деньги по тем временам. Дворяне должны были платить по 60 рублей, горожане по 30, хотя я не понимаю, дворянин что они мог быть горожанином. Крестьяне носить бороду... Но тоже позволялось. А если он въезжал в город, платил копейку и выезжая из города, тоже платил копейку. Тем, кто уплачивал налог, выдавали знак. Это был особый знак – бородовой. 1 января 1700 года Россия перешла на новое летоисчисление. А 14 января 1700 года в Москве был объявлен именой указ Петра I – о ношении платья на манер Энгерского. И этим документом было приказано сменить длинную, неудобную, старинную одежду на модный европейский короткий костюм. Срам перед людьми стыдно. Вояре, дворяне, торговые люди все должны были носить западный европейский костюм. И это еще не все. Жены и дочери их тоже должны были вместо длинных юбок и телогреек должны были облачиться в запахно-европейский наряд. В прежнее время женщины в боярских семьях жили замкнуто, проводя время в высоком тюрему. Прямо живет моя правда в высоком тюрему. И отверим тот высокий нет входа никому. Петр первый нашел вход и выход для общности, для людской. приказал устраивать специальные баллы и собрания. И тогда это, как бы мы сегодня сказали, тусовка называлась ассамблеями. Каждый вельможа в городе должен был предоставлять свой дом. Один из первых торцов где проводилась ассамблея, это был дворец Александра Данииловича Меншикова, первого губернатора Петербурга. На лету с мужчинами на таких ассамблеях должны были бывать и, женщины. и к женщинам предъявлялись особые требования, чтобы женщины мылись с тщательно перед э, ассамблеями. Очень обидно, что именно в отношении к женщине было прописано очень много условий. Некоторые женщины, я как и хибр, бывает, так было прописано в указе. Ну и начинали с ассамблеи в 5 часов вечера, заканчивались в 10 часов вечера, как правило. Помимо угощений там еще выставлялся столик с табаком, с курительной трубкой. Ну и, конечно, использовали здесь различные игры. Шахматы, шашки, карт не было. Любимая игра Петра Фирова в берельке. Ваш личный гид по Петербургу – Татьяна Андреянова. Информация к размышлению. Внимание, вопрос. Что такое «Бирюльки»? Любимая игра Петра Ферра. Что она собой могла представлять? Жду ответ в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь. 14 января. Этот день в истории. В этот день, 14 января 1814 года, в Санкт-Петербурге открывается для всеобщего посещения императорская публичная библиотека. В торжественном открытии принимало участие более 200 человек, но хочется выделить отдельно Гаврилу Романовичу Державину поэта, литературного деятеля, с мнением которого считали все начинающие поэты, в том числе Александр Сергеевич Пушкин. Здесь же присутствует русский художник Арест Адамович Кипренский. И опять же, мы вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина. Из-под пера этого художника вышел портрет, известный портрет Александра Сергеевича. Еще один человек, которого хочется выделить среди присутствующих на открытии в публичной библиотеки, это один из моих любимых архитекторов Петербурга, Василий Петрович Стасов. Очень бы хотелось попасть в такую компанию, но хотя бы на миг. Но такая компания собралась на торжественном открытии. А вот создания в Санкт-Петербурге публичной библиотеки одобрила Екатерина II. По ее замыслу национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства. Задумано и организована не только как книгохранилище, но одновременно как библиотека публичная, общедоступная. Она была учреждена в пользу любителей учености, а целью своей ставила, конечно же, общественное просвещение россиян. С чем я вас поздравляю, дорогие россияне, с днем рождения национальной публичной библиотеки санкт петербург Петербурге. В свое время в студенчестве, опять же, мы часто спрашивали друг друга, ты куда, ты куда, ты куда после занятий. И нужно услышать в ответ, уж я публичку, наша любимая публичка с днем рождения. Это удивительное место в Петербурге, где какая-то особая среда. Время и пространство культуры. Говорит. Москва, в последний час успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда! В этот день, в 1943 году, в ходе Великой Отечественной войны, состоялся прорыв блокады Ленинграда. И несмотря на то, что город оставался осажденным фашистами еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте. Координировали взаимодействие армии представители ставки генерал армии Георгий Константинович Жуков и маршал Климент Ефремович Крашилов. К 18 января 1943 года в Ленинграде оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы. Они остались живы. Ленинград весь был украшен флагами. Появилась надежда на то, что город будет освобожден. Первый и главный шаг к освобождению Ленинграда был сделан. Время и пространство культуры. это день в истории.